коллеги привет это андрей тихонов и так своего небольшого отпуска запишу вам видео про семинар о главных задачах арданте ну конечно постараюсь чтобы оно было полезным по типу как мы делали конспект семинара такую рубрику видеосериала сейчас сделаю в виде пока одной такой одного видео где кратко опишу о чем семинар главной задачи с полезными какими-то советами вот а дальше наверное мы Продолжим ту же традицию, сделаем уже более подробно конспект в виде отдельных серий по разным позициям, по разным темам семинара. Окей, а, главная задача «Обдантий» — что это вообще такое? Вот а, у вас и будет слайд в карусели в этом посте, где перечислены те вещи, которые мы считаем наиболее важными для решения. А, надеюсь, меня будет слышно за карканием, за птицами, за всем этим, но а, пускай будет какое-то разнообразие у вас, они все одно и то же. Значит, первое, что нам нужно сделать обязательно, если мы хотим вылечить пациента вот такой в реальной в повседневной вот такой ортодонсии, которая понятна пациентам, понятна врачам, это решить дефицит места. Люди обращаются к нам с неровными зубами, мы должны решить этот вопрос четко. И тут, если вы так серьезно подаете к этому вопросу, вы поймете, что большинство из вас, как и я раньше, решает этот вопрос интуитивно во многом. Так, ну тут вроде надо, можно подрасширить немножко, тут у нас дефицит вроде не такой большой. Наверное, справимся без удаления. Что я стал замечать, анализируя свои случаи, хотя уже обладал достаточно большим опытом, что в пограничных с точки зрения дефицита места случаях, а, тем более не замечая такую, такие проявления скучности, как дистальный окон семерок, щечное отклонение семерок, вестибулярное отклонение клыков, вот такие вещи, которые не очевидны, кроме скучности, не учитывая размер длину корней которая тоже влияет на угловую протрузию, которая появится после решения дефицита места, я часто, мне кажется, ну не часто, но нередко ошибался в своем прогнозе по поводу дефицита места. И я смотрю, я, может быть, покажу тогда вам отдельно, это в следующем посте, как бы как раз тему дефицита места. Я смотрю, что, например, случай, где у нас произошло довольно большое расширение, и мы рассчитывали на него, зуболюлярные, они при этом дали очень большую протрузию все равно, гораздо больше, чем мы ожидали. Это говорит о том, что мы, во-первых, не очень понимаем точно, как рассчитывать дефицит, и не точно не понимаем, сколько дает расширение реально места. Об этом будет следующий пост. И поэтому я сделал максимально это все более таким научным, более четким. Создал такую таблицу специальную, как это считать в Excel, куда вводишь данные нужные, достаточно простые, и получаешь ответ, хватает тебе реально места или нет. То есть мы пытаемся сделать этот процесс более предсказуемым, не на авось, не на интуиции. Вот это первое, что нужно будет решить в, в, при лечении пациента. Четко решить дефицит места, не получив излишнюю протрузию некрасивую, не получив перерасширение, которое будет давать вестибулярное отклонение боковых зубов, некрасивую улыбку, не получив дистальное отклонение отдельных маляров со ступеньками, с проблемами окклюзии, с нестабильностью такого положения и так далее. И вот здесь нужно просто четкий расчет, все как мы любим. И я сделал для этого замечательный, мне кажется, удобный инструмент, специальную таблицу, которую на семинаре обязательно поделюсь, и вы сможете ей работать, объясню, как в ней работать, в которой уже введены все наши расчеты по поводу того, как решать дефицит места на четком, точном расчете. Поподробнее про дефицит места сделаю следующий пост довольно скоро, где покажу некоторые нюансы, сколько расширение дает нам место в реальности, и про как это считать. Вторая задача, которую надо здесь, поставить центр на место, да, поставить центр на место, чтобы улыбка была красивая. Верхний центр на место. И это нужно сделать для того, чтобы получить не только красивую улыбку, но и нормальную окклюзию, естественно. Да? А, при этом центр должен быть вертикально. То есть центральная линия между центральными резцами должна быть строго вертикальна, тогда улыбка будет красивая. Боковые зубы, начиная с клыков до шестерок, должны стоять в четком правильном торке приближенном там к небольшому минусу к нулю, для того, чтобы улыбка была красивая, широкая, но без перерасширения, а именно за счет правильного наклона боковых зубов, да. Итак, центр на место, вертикальный контакт между центральными резцами строго, да. Красивые, равномерные, симметричные торки клыков, примоляров, да. Хорошая арка, параллельная контуру нижней губы, достаточный по возрасту дисплей. Вот эти темы мы, конечно, тоже все в углубленном формате так разберем, банальности не будем. Это уже было на первых уровнях школы, а больше поговорим про такие нюансы, такие более углубленные, осмысленные. Дальше, конечно, что нам нужно сделать, чтобы зубы были в кости, это контроль торка Но про него много не будем говорить, он уже раньше разбирался, поэтому только маленькие такие тоже нюансы какие-то. Наконец, нам нужно обязательно поставить клыки в первый класс. Зачем нам первый класс по клыкам? Все понимают. Для того, чтобы была стабильная а, окклюзия, да? для того, чтобы не было сагитальной щели, которая дает нам нестабильность а, положения ровности верхних передних зубов. Имея сагитальную щель, а, мы получаем ну, как бы непредсказуемость того, как поведет себя прикус а, с со временем, да, без пожизненной съемной ретенции. Может быть, верхние зубы начнут кривиться, поворачиваться, уходить внутрь, искать контакты с нижними, и таким образом кривиться, что пациент будет недоволен. Может быть, прикус начнет углубляться постепенно и слишком углубиться, давая риск глубокого травмирующего перекрытия, да, и так далее. Поэтому мы должны поставить клыки в первый класс, тогда у нас автоматически получится нижний центр, совпадающий с центром верха, и автоматически, более-менее, в типичной ситуации не будет сагитальной щели, что для нас очень важно. Как поставить клыки в первый класс, если изначально они стоят совершенно по-разному. Там слева второй, справа третий, там центры не совпадают. Здесь отсутствует маляр, здесь нету двойки, здесь нету премоляра внизу. Как все это учесть, всю расклебать эту геометрию не на авось, без таких вот э, возможно, а прям четко, имея прям нормальный план, об этом, об этой геометрии тоже будем обязательно говорить. Немножко качает телефон от ветра, но, ну, надеюсь, это не мешает вам слышать меня. На макроуровне нужно обеспечить будет хорошую окклюзию, да, чтобы зубы смыкались, чтобы не было перерасширения, чтобы не было перекрестного прикоса, чтобы были контакты, валики совпадали. Это даже наша следующая цель. А, наконец, надо не забывать, что мы должны провести лечение максимально комфортно и эстетично для пациента. Иначе он не порекомендует нас другим, поэтому мы должны все время думать, чтобы сокращать число посещений, делать более комфортным наше лечение, меньше визитов они должны быть более простые, более короткие, аппаратура должна выглядеть симпатично. Но все это, конечно, не в ущерб качеству, естественно, а именно вместе с качеством. Да? Ну и также мы затронем в этой сфере тему справедливости оплаты работы ортодонта. Большинство из вас посещают семинары за свои деньги, и большинство из вас понимает, что должна быть определенная справедливость. Чем эффективнее вы работаете, чем качественнее, быстрее, лучше достигаете результатов, тем больше вы должны зарабатывать. Это справедливо и честно, чтобы вы могли инвестировать эти средства в дальнейшее повышение своей квалификации, да и банально жить лучше, если вы работаете лучше. В этом плане нужен правильный пресс-курант, что у многих в России все еще неправильный прайс, прайс оплаты по, по посещениям, за активации, который по большому счету совершенно нелогичен, потому что чем эффективнее работает врач при прайсе за посещение, за активацию, чем меньше посещений он может позволить, себе в лечении, да, чем эффективнее он лечит пациента, тем меньше он с этого пациента зарабатывает средств. Это несправедливо, на самом деле, для обеих сторон, ни для пациента, ни для врача. Поэтому немного поговорим про правильный прайс и как его устроить, чтобы он был справедлив, чтобы он был эффективен для обеих сторон. Наконец, у нас задача, как бы вот все это вместе сопоставить, да, получить первый класс, красивую улыбку, стабильный результат, чтобы не было перерасширения, чтобы не было гиперпротрузить, чтобы зубы стали все в кости, чтобы все это протекало комфортно, эстетично, справедливо, финансово, да, чтобы э, все смыкалось нормально. Вы знаете, вот казалось бы, такие банальные простые вещи, да, которые как бы каждый ортодонт должен делать в своей практике каждый день четко, гарантированно, без авось. А по факту, если возьмете реальность, то абсолютное большинство врачей по нашему опыту общения с ними на семинарах, дают сбой уже на этом минимуме, то есть уже нет четкой диагностики, с которой все начинается, прямо четкая, понятная, нужная для лечения диагностика, не просто формально что-то там продиагностировали, да. Как оценивать наклон верхних часов Как оценивать реально наклон нижних? Не по ТРГ, конечно, это все уже устарело. Это не отражает ни эстетику, ни здоровье в большинстве ситуаций. Да? Как все это сопоставить? Как всю диагностику провести четко, поэтапно и воплотить ее потом в понятный, четкий план лечения? А план лечения, да, конечно, не эластики. Это не брекеты, там, это не удаление. Это кого, куда и на сколько миллиметров двигать. Вот чтобы все это было в единой системе, без авось, прям предсказуемо, четко и понятно, и чтобы получить красивый результат замечательный прям функциональный красивый результат, и решить главные задачи ордонтического лечения надежно. Вот об этом семинар. И несколько постов еще сделаем, чтобы разъяснить более детально отдельные темы. Но э, так с удовольствием э, увижу вас на семинаре решения главных задач в Ордантии, которая будет в июле, да, в Москве, и там все мы это разберем и получим, и получим хороший результат и решим эти главные задачи. До встречи на семинаре, пока!